Главное правило пропаганды – это не мы плохие. Прошу всех обратить внимание на только что прошедший дисклеймер и перейти по ссылке в описании, дабы ознакомиться с прологом, если вы еще этого не сделали. Это очень, очень важно. Спасибо за внимание, переходим к теме. Приветствую на канале Шарабара. Железный занавес – это стремление правительства СССР отделить себя от телетворного и вредоносного влияния извне. Считалось, что все, идущее со стороны Запада, было враждебным и подлежало скорейшему истреблению и искоренению. Ограничивалось передвижение. Попасть на Запад могли лишь некоторые счастливчики, и чаще это происходило с сопровождением агентов специальных служб, которые маскировались под штатских. В то время были и дружественные страны, однако после нескольких визитов жители СССР настигало разочарование. Граждан тех времен пытались убедить в том, что социализм – это первый шаг на пути к победе коммунизма. Однако последние несколько лет СССР запомнились гражданам пустыми витринами в магазинах, огромными очередями за необходимыми товарами и ведением талонов. Понятие «железный занавес» получило широкое распространение после того, как в марте 1946 года выступил Уинстон Черчилль со своей знаменитой фултонской речью. Она послужила своеобразным сигналом к холодной войне, разделив мир на западные демократии и соцблок. Основные тезисы фултонской речи – это сдерживание красной угрозы и создание вооруженных сил. Ключевые фразы выступления в течение долгих лет являлись основой противостояния между Западом и Советским Союзом. В это время произошло установление железного занавеса. Отношения Советского Союза с Европой и США после 1945 года начали стремительно ухудшаться. У государств была кардинально разная политика и нежелание друг другу уступать. СССР пытался оказать свое влияние в Европе, а Америка на это болезненно реагировала. Конфликтная ситуация и напряженные отношения между странами привели к холодной войне и стали основной причиной, почему опустился железный занавес. Однако, вопреки все-таки распространенному мнению, термин железный в международный обиходы вел отнюдь не Уинстон Черчилль, да, произнося 5 марта 46 года свою известную речь в Вестминстерском колледже в Фултоне, он дважды произнес это словосочетание, пытаясь, по его же собственным словам, обрисовать тень, которая и на западе и на востоке падет на весь мир. Еще одно распространенное заблуждение, то, что авторские права на термин «железный занавес» принадлежат Йозефу Геббельсу, хотя в феврале 45 года в статье «2000 год» он действительно действительно говорил, что после покорения Германии, СССР отгородит восточную и юго-восточную Европу от остальной ее части. Формально первым был Герберт Уэльс. В 1904 году он использовал термин «железный занавес» в книге «Пища богов», описывая им механизм ограничения личной свободы. Затем его же использовал в 1917 году Василий Розанов посвященном теме революции сборники «Апокалипсис нашего времени». С лязгом, скрипом, визгом опускаются над русской историей железный занавес. Представление окончилось, публика встала. «Пора надевать шубы и возвращаться домой». Оглянувшись, но ни шуб, ни домов не оказалось, констатировал философ. Однако, общепринятое значение термину придал в 1919 году премьер-министр Франции Жорж Клемансо. «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу», заявил француз на Парижской мирной конференции, подводившей черту под Первой мировой войной. По мере становления железного занавеса жизнь в самой России становилась все жестче. Демократия кончилась между февралем и октябрем 17 года. На смену пришли диктатура пролетариата, красный террор и военный коммунизм. На девятом съезде Коммунистической партии большевиков весной 20 года Троцкий настоял на введении милиционной системы, чья суть – это всемерное приближение армии к производственному процессу. Солдаты труда. Так теперь позиционировались рабочие и крестьяне. Право получать паспорта крестьянам дали только в 74 году с 35 года они не имели даже права покидать родной колхоз о том как выезжали ну точнее не выезжали за границу во времена ссср сейчас помнят только наши родители и бабушки с дедушками отдых в турции таиланде на курортах европы поездки в сша и латинскую америку всего этого не было у старшего поколения золотые пески болгарии были кажется пределом мечтаний и несмотря на идеологическую близость по соцлагерю оказывались доступны лишь избранным. В 1991 году распался СССР. Это была самая большая страна в мире, из которой получилось 15 суверенных государств. С распадом СССР рухнула и политика железного занавеса. Это определило дальнейшее самостоятельное развитие России и отразилось на экономике остальных держав. Падение железного занавеса некоторые историки оценивают негативно, но в других вопросах это событие характеризуется с положительной стороны. К плюсам политики относят начало развития демократических государств и рыночной экономики. Минусы – распад предприятий или передача их в другое государство. Но об этом мы будем говорить подробнее в конце марафона, как ни странно. Поговорим же о пропаганде. В основе советской пропаганды лежала идеология марксизма-ленинизма. Характер пропаганды менялся по мере исторического развития СССР. Пропаганда велась через средства массовой информации, книги, кинофильмы, театральные постановки, произведения изобразительного искусства. Главной целью советской пропаганды было создание нового человека, человека, следующего принципам коллективизма, добровольно подчиняющего свои интересы интересам общества и готового принести себя в жертву на благо общества, который придерживался бы материалистического и атеистического мировоззрения и имел свои высшей целью достижения лучшей, богатой и счастливой жизни для будущих поколений. Позднее требования к морали нового человека были изложены в виде Морального кодекса строителя коммунизма, который вошел в тексты Третьей программы КПСС и Устава КПСС, приняты 22-м съездом КПСС в 1961 году. Советские идеологи утверждали формирование нового человека не только следствие, но и условие успешного строительства коммунизма. Важную роль в пропаганде коммунистической идеологии они отводили литературе и искусству, печати, радио, телевидению, различным формам устной пропаганды, отмечался вклад в идеологическую работу советских культурно-просветительных учреждений. Приоритетное значение отводилось непримиримой наступательной борьбе против буржуазной и ревизионистской идеологии. Пропагандистская работа должна была воспитывать у советских людей преданность делу коммунизма, советский патриотизм, высокое сознание общественного долга, коллективизм и товарищескую взаимопомощь, честность, нравственную чистоту, простоту и скромность в общественной и личной жизни. Советская пропаганда отличалась дородностью, монументальностью и фундаментальностью. Она единственная имела прочную научную, пусть даже порой околонаучную или даже псевдонаучную основу в виде коммунистических идей. Это придавало советской пропаганде некий флер респектабельности. Демиург советской пропаганды ⁇ Ленин. В отличие от других сфер советского государства, которые были им основаны и где от его идей мало чего осталось, только в пропаганде ленинские идеи были воплощены полностью и точно. Поскольку догматика не выдерживала прямого столкновения с живой мыслью, Ленин создает институт цензуры. Но сначала санкционируют депортацию из страны большой группы интеллектуалов, которые не хотели думать в унисон с большевиками. В 1922 году создается Главлит, организация, которая в течение 69 последующих лет осуществляла надзор за СМИ, пропуская через себя и фильтруя каждое слово, обращенное к людям. Была создана небывалая система цензуры, при которой сотрудник Главлита сидел в каждом издании. В 1939 году численность сотрудников Главлита составляла 6200. 27 человек. В 1947 году 6453 сотрудника. На периферии в органах цензуры работали 2020 штатных цензоров и 3750 районных цензоров-совместителей. Осуществлять цензуру сотрудникам главлита помогали силовые структуры, которые фактически наряду с главлитом и партийными комитетами являлись кураторами прессы. С 2022 года финансирование местной прессы осуществлялось через местные управления и отделы НКВД. Предварительная цензура или литование осуществлялось на трех стадиях – рукописей, гранок и сигнального экземпляра. На каждой стадии требовалась своя печать. На рукописи разглашения военной и государственной тайны нет. На гранках разрешаю в печать. В сигнальном экземпляре разрешаю в свет. Редакциям партийных изданий цензоры доверяли литованию гранок и сигнального экземпляра, оставляя за собой лишь охрану государственной и военной тайны. Помимо предварительной была еще и так называемая последующая цензура, но мало ли что пропустили. Цензоры главлита и здесь трудились, не разгибая спин. За один лишь 1958 год они проштрудировали миллион 600 тысяч контрольных экземпляров изданий. И не зря, в 25% из них была обнаружена антисоветщина, изъят из оборота, отправлен под нож, а контрольные экземпляры в спецхран. Яркий пример мощи советской пропаганды – три мгновенных поворота на 180 градусов в отношении гитлеровской Германии в период с 1933 по 1941 год. С 1933 и до августа 1939 года фашизм – ругательство. Это враг СССР и немецкого народа. С августа 1939 по июнь 1941 запрет на любой негатив в адрес фашизма. И, наконец, с июня 1941 фашизм – это снова враг, что неудивительно. Во время войны была создана эталонная советская пропагандистская машина — Бюро. которая была сердцем и мотором советской пропаганды в 1941-61 годах. О том, как работал этот механизм, вспоминает его сотрудник Кружков. Сводки о боях на фронтах перед выпуском подавали Сталину. Если дела шли плохо, они возвращались от него неузнаваемыми. Вождь не щадил немцев. Если по нашим сводкам посчитать все потерянные противникам самолеты, танки, корабли, орудия и людские силы, то не в Герм не в захваченной ее Европе не осталось бы ни людей, ни техники уже к середине войны. Насколько достоверными были данные от Совинформбюро, можно судить по сообщению от 31 мая 1942 -го года о результатах Харьковской операции, в которой советские войска понесли безвозвратные потери в количестве 171 тысячи убитыми, плененными и пропавшими без вести. Совинформбюро сообщило о тысячах убитых и 70 тысячах пропавших без вести. Сталин контроль над информацией, не доверял никому. Армия цензоров отсекала вредную для советской власти информацию, в основном по формальным признакам. Все главные характеристики содержания, формы и стилистики пропаганды определял лично Сталин. Часто через написанные им лично постановления и директивы Центрального комитета. За 30 лет единоличного правления Сталина, Центральный комитет принял 221 документ, направленный на то, чтобы указывать журналистам, редакторам, писателям, режиссерам, композиторам, как и о чем им писать, что и как снимать, какую музыку и как исполнять. Постановление ЦК 46 -го года о журналах «Звезда» и «Ленинград» закатывает в асфальт Зощенко, называя его подонком литературы и Ахматову, поставив на ней ему «Пустой безудейной поэтессы». В том же 46 году в постановлении ЦК о кинофильме «Большая жизнь», который, по мнению кинокритиков из бюро фальшиво искаженно изображает советских людей. Задается планка советскому кинематографу. Это сталинская планка фильм «Кубанские казаки» со столами, ломящимися от изобилия продуктов в голодном 49-м году. Сталин сам дал название этому фильму и обронил после просмотра одобрительную реплику. «А все-таки неплохо у нас обстоит с сельским хозяйством». Машина гиббельсовской пропаганды была сломана насильно извне, благодаря военному поражению Гитлеровского рейха машина советской пропаганды была сломана изнутри и сломавшись перестав функционировать в заданном режиме она разнесла в дребезги ссср и похоронила советскую власть политика гласности инициированная михаилом Горбачевым и александром яковлевым в 86 87 годах создала в стране крайне противоречивый информационный режим были сняты многочисленные табу в сми дан зеленый свет публикациям о преступлениях сталина привилегиях партий номенклатуры о сексе и проституции об экологических проблемах и бюрократизме советской государственной машины с марта 87 -го года в библиотеках началось возвращение книг из спецхрана в открытые фонды из тюрем и лагерей стали выпускать многих диссидентов в головах многочисленной армии пропагандистов возникла неразбериха которая усиливалась тем что одним сми например московским новостям дозволялось многое из того что все еще было запрещено всем остальным в партопарате и номенклатуре стал зреть протест против политики гласности манифестом этого протеста стала статья в советской россии не могу поступаться принципами опубликованная 13 марта 1988 года за подписью преподавательницы нины андреевой в статье осуждалась политика гласности и провозглашалась по сути требования возврата к сталинско-брежневского социализма но советская пропагандистская машина в которую попал чужды ей элемент свободы и плюрализма уже пошла в разнос и не не смогла уничтожить своего могильщика, закон о печати, который был принят 12 июня 90 года. Советская система пропаганды не имела иммунитета против закона о печати, в котором хоть как-то утверждались права и свободы СМИ и журналистов. Вот как-то так, я так понимаю, действовала советская пропаганда. На сим позвольте откланяться. Скоро увидимся вновь. Счастливо!